Всем привет и сегодня я буду доказывать то, что 14 февраля придумали эпилепсики в союзе с иллюминатами и демонами. Если учитывать то, что 14 февраля не только день влюбленных дотеров, а также день эпилепсиков, то можно сделать большие выводы о этом дне. Как мы знаем Никоглай шел прямо перед 14 февраля, а именно 9 февраля. Если учитывать, что Никоглай пришелец демон, можно догадаться, что у пришельцев или демонов некий. Праздник поэтому Никоглай ушел чуть раньше чтобы подготовиться к церемонии. Прошу вас перейти на наш дискорд сервер. Ссылка в описании.